У стервы сразу присутствуют материальные запросы, материальные интересы. Это первое, что отличает стерву вообще от женщины. Материально. То есть она идет не от чувства, а от головы. А что у него в кошельке? А что у него вообще, кто он такой? То есть это, это первая позиция. То есть она идет вот от материального. Это первое. Второе. Она мужчину, стерва, загоняет в чувство вины. Настоящая женщина никогда мужчину виноватым не сделает. А стерва есть. Это ее, это ее инструмент. Загнать мужчину в чувство вины и через это его начать раскручивать. Это второе. То есть интерес материальный и плюс а, загнать в чувство вины. По любому поводу. А, стервы не умеют благодарить. Они вообще не... Это еще один показатель. А, стервы то они неблагодарны это вот это неблагодарность мужчины тоже отслеживаете если вы видите женщины благодарна но ну, лучше не связывайтесь потому что это очень трудный вариант жить со стервой нельзя а нужно обязательно выходить из этих отношений а вы ее не первый перероспит, не а потому что у нее скорее всего эта стервозность заложена уже давно начиная часто даже с ранней молодости, даже с подросткового возраста, она уже настроилась на именно вот такие стервятские отношения. Найти, использовать, ну а дальше уже будет видно. Если можно его использовать долго, то долго. Если нет, то использовать, перешагнуть и идти дальше. Поэтому для того, чтобы стервить, сделать женщину, нужно мужчине очень много самому научиться многому, стать мужчиной по-настоящему. То есть очень много надо потрудиться, Она вряд ли это кому удается. А вот как избавиться от стервозности своей, потому что она действительно, на самом деле, эта жизнь ломает женщину. Не только женщины, конечно, и мужчины тоже, но сейчас, если для женщины говорить, женщины-стервы, на самом деле, через какое-то время они страдают от этой стервозности. Они страдают в прямом смысле. У них у стерп, гораздо больше болезней. Прям это я на консультациях четко вижу, отслеживаю. У них, как правило, очень сложные отношения в семье. Ну а где сложные отношения? Там нервы, а где нервы? Там болезни, ну и так далее. То есть это целая цель. То есть ее жизнь совершенно не подарок. И в какой-то момент вот этой стервозная программа, которая закладывается как правило в молодости там этими глянцевыми журналами, там, подружками, там интернетом, каким-то какими-то картинками, роликами. Так вот, она через какое-то время этого всего наелась, и вот тогда уже надо брать за женственность, за раскрытие женских качеств, надо стать женщиной.